везде Даже. насилуют наших женщин. Сейчас мы стоим пока. на да, нас внимание никто не обращает. Маленькие тараканы, например. Летят головы, довольно-таки. Огромные головы летят. Под Ой, блин. Смотрите, ребят, реально деревня. Как я в Инстаграме у себя написал. Подписываемся на Инстаграм. Это просто... Просто деревня и пляж пустой реально такой перевалочный пункт, сюда прилетают либо те, кто только прилетел ну, тусят здесь, тусят, опять же, это слово не подходит для Ларнаки, да? Либо встретить, либо встретить друзей, либо улетают уже люди, либо только прилетели, и вот он сейчас еще оклемается, чувак, и уйдет отсюда точно Вон, ребят, Смотрите, как красиво самолет приземляется, особенно это красиво, когда ты из него в иллюминатор смотришь Очень, Ребятки, вот такой мы номерочек сняли, 44 евро он стоит на букинге, мы пришли без букинга, просто говорим, сколько стоит? Хотите, завтраком или без? Мы говорим, завтраком сколько стоит? Он говорит, 42 евро, а на букинге 44 без завтрака может быть здесь завтрак что такое, Прям ущербный, может быть. Мы в таком тоже были отели. Посмотрим завтра. А так, в принципе, нам номер очень нравится. Очень э, новенький, современный, чистый. Привет, цыпы! Всем привет! Я вернулся. Видите, сколько их цыпочек? Бежат, все ждут. Отель называется Кактус. И вот в виде, в виде кактуса какие-то штучки. Вон чувачок пришел, хозяин. Ну что, ребят, вот она, успешная жизнь успешных людей. Просто от жизни все берем, понятно? Нормальный басик, красивый, народу нет. То, что нужно, ребят, то, что нужно, чтобы чувствовать себя просто успешным и богатым человеком. Нормально? Басик теплый, намазались кремами. Кайфуем, загораем, прям хочу черный-черный уехать. Неплохо, да? Вполне неплохо. Как хорошо, что я у вас есть. Я вам рассказывал, здесь просто делать нечего. ларнака. Просто сюда прилетать и валите сразу. По поводу масок, если вы спросите, если вам интересно. Вот можно, знаете, это такая лакмусовая бумажка и идентификатор. Если человек в маске, то он точно местный. Местные почему-то то ли их обезуют, то ли они боятся. Мы встретили тех, кого хотели в аэропорту. Все, завтра отсюда уезжаем назад в напу Ребят, доброе утро. Здесь хоть какой-то завтрак, яички, Вообще, вообще никого сегодня. Ребята, ну чего? Мы выехали из отеля города Ларнаки, сумок все больше и больше, что-то непонятно. Все больше и больше, они не умещаются, ничего мы не покупаем, но уже ничего не умещается. После Айанапы ты уже не захочешь вообще никакой Ларнаку. Есть еще, наверное, продвинутые города, и мы их тоже исследуем немножко позже, но пока это топ для нас. Это Айона, поэтому стартую быстрее туда, идем на автобус. Как всегда, я думаю, такси найдем какой-нибудь там за 10-15 евро. Отсюда все начинается. Весь, весь Кипр, правильно я понимаю? А здесь автостанция рядом, то есть оттуда сейчас будет выезжать автобус. Мы реально хотим на автобусе, потому что там интересно, там можно с людьми пообщаться, вам что-то показать. Но не можем никак устоять перед таксистом, потому что подъезжает такая шестидверная тачка красивая, Мерседес. И думаем, блин, ну что за такие же деньги не прокатиться, да, там 10, 15, 20 евро, все, все то же самое. Но ты проедешь за 30 минут на автобусе, ты будешь ехать час 30 трампам пам как говорит Кадыров, нормальный город, блин, сразу настроение поднялось, ребят, как будто я из Ершова приехал раньше, в студенческие годы, в Саратов приехал, понимаете, да? В деревню приехал, уныние, печаль, грусть, какие-то деревенские мальчики и девочки ходят, и типа ты приехал в город Саратов, проспект Кирова, набережная тут у тебя, ты созваниваешься, гуляешь, машина, катаешься, друзья, вот прямо у меня такое ощущение, а у тебя? у меня по сравнению тем, населенным тут, тут да, конечно, да. Вообще, ежем, тут, ежем. вообще кайф просто, мы сейчас пойдем отель арендуем, у нас тут кафешка, где мы все время кушаем вот тут, ребята, сегодня тусовка вечером просто будет, тут всякие бары, рестораны я часто, знаете, что-то критикую, ну, например, в Америке я был, там станция плохая, где-нибудь я был в ну, в Америке опять, еще раз, станция плохая, я уже говорил, да, ну, две станции, потому было дальше, недавно авиаселс. Авиаселс, кстати Поиск, да, может быть, и дешевых, но э, ненужных совершенно билетов, на котором вас обманут. Kiwi.com точно такой же сайт. Я обещал авиаселсу что я буду в каждом ролике об этом говорить. Говорю, ребят, надо придумать слоган для авиасейлс. Мой, который я буду, я буду озвучивать в своих видео, и мы будем его тщательно педалировать в моих роликах. Смотрите, а вот букинг, вот я же говорю что я все время что-то мне не нравится, а вот Букинг мне очень нравится, Booking молодцы, спасибо вам Букинг. Как, как, как сделать так, чтобы они узнали о том, что я вот это видео записал, потому что авиасос узнал, что я то видео записал, и они там что-то пытались оправдаться, и мне нифига ничего не вернули а я хочу сейчас, чтобы Букинг узнал, что они молодцы, что они крутые ребята, спасибо вам большое, ребята я даже недавно забронировал там отель, но когда, помните, у меня траблы вот эти были с полетом мне нужно было его отменить, я позвонил в Букинг, хотя отмены не было, они говорят, my friend, подожди, пожалуйста они позвонили сами в отель, на ресепшн, командира нашли, там, главного подполковника. Ничего вообще не взяли. И вот сейчас, что он делает? букин блин, красавцы, какие вы молодцы, я вас так люблю. Они говорят, ты очень много арендуешь жилья, ты просто какой-то невероятный парень. Я надеюсь, что это говорят, они этого не пишут. И типа, мы тебе делаем скидку, они какую-то максимальную просто скидку делают. Отель стоил 50 евро, мне он за 22 евро. Плюс апгрейд делают, у меня был за 25-метровый отель. Они мне говорят, 38 теперь будет. Однокомнатный апартмент просто мы сейчас идем снимать. Они говорят, было все, собственно, да. Сити вью и балкон будет, и в том, и в том. И я просто нажимаю continue. И вот за 22 евро, ребят, плачу. No smoking. И нельзя животных. Ну, не будем никаких кисок водить, значит. Ребят, пока мы идем в свой отель и удивляемся вообще, в каком он у нас месте. Просто бомбовом, в самой центрифуге, ребята, в самой центрифуге. Это самое крутое место, посмотрите сейчас, да, вот я вам сейчас показываю, мы как будто по вымершему какому-то городу идем Вообще никого, машины, а вечером вы просто офигеть. вы не узнаете это место, скажете, да ну нафиг, Запоминайте вот эту вот статую все, она будет двигаться тоже вечером Что-то у нас район, нас немножко пугает какой-то Ребят, мы удаляемся Что-то мы, ребят, что-то мы от Тусу удаляемся, по-моему, все не очень хорошо, по-моему Да не, нормально, ремонт чего вон таджики делают там был Red Square, а Black Square. Black Square, да. Ребята, тут, смотрите, есть переходник за 3 евро. И 2 евро типадет. И я что-то не могу понять, как это работает. То есть, типа, ты 3 евро платишь за переходник, а потом эти 2 евро еще, типа, что ты его не сломаешь или как это работает? Он же вроде в магазине стоит 3 евро, да? Так, ребята, пришли мы в какой-то отель, сняли. А нас просто игнорируют. Мы просто стоим вдвоем. Там три человека. Они русские понимают, они такие, просто нас не видят. Я говорю, может быть, мы не это, нам, может быть, все это кажется, может быть. Женька говорит, давай пойдем тогда, в наш номер может быть без, без регистрации. Говорю, мы стоим, пока на нас внимания никто не обращает, мы просто стоим. Может быть, это... этот наш, в принципе, диван или там, не знаю, не знаю. Че, ребят, вот эту тему мы сняли за 20 евро, это какой-то массажный стол, мы сегодня какую-то массажистку найдем. Короче, в принципе, за такие бабки, это вообще, вы что, это вообще супер. Только, жалко, что здесь не диван, странно, почему идет. Ну, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, не будем. Дальше кровать, одну мы отсюда унесем, поставим здесь. Ну, по Короче, нормально, ребят, за эти бабки, на что вы хотели? Ну, представьте, на двоих просто 20, сколько, 2, 22 или сколько там? Это на двоих-то здесь уже? Что там, совсем? Все плохо. Да вот, нормально, нам на самом деле, ребят, много не надо. Нам надо просто искупаться сейчас, переодеться, потом отдышаться и все, и вечером в колубе Все. Ребяточки, всем привет. Короче, мы опять на сумках, опять на чемоданах, просто меняем отель. Мы хотим самый лучший найти. Не нужно найти, но мне просто это нравится, ребят, ну реально нравится. Ну классно же, классно. Сегодня выяснилось, что... Я уж не знаю, к тому момент, когда вы этот ролик будете смотреть, хотя задержка абсолютно небольшая, кто-то говорит, а что за задержка, как вообще? Сейчас, в июне, ребята, идут видео на ютубе с работы. Рабочие мои, американские, потому что их много, они будут выходить. И, иначе я не могу, их нужно куда-то девать, я заснял, правильно? но параллельно, вот в, почти что в, в наше время почти все в онлайне будут выходить видео с отдыха на Кипре потому что я сейчас на Кипре буду, я думаю, что здесь долго я буду но вот сейчас, в начале июня, такая ситуация, что Кипр, как я понимаю, для россиян закрывает сегодня мне хотели прилететь друзья один рейс отменили, второй раз рейс отменили, друзья взяли на завтра по бешеным деньгам вообще а, билет, и непонятно прилетят или не прилетят и знаете, мне что самое главное нравится что все, как киприоты, да, местные жители и они все сходятся с нами во мнении, что Путин Ворков, опционер, преступник дождь, здесь в тюрьме а люди, обычные люди, мы с вами страдать не должны, мы не должны входить в какие-то рамки сумасшедшего представления Путина о том, что отдыхать нужно только в Крыму, только в Сочи или в Геленджике. Вот сейчас мы идем в отель, вам покажем, расскажем стоимость, и вы прикинете, на что на эти деньги вы купите в Геленджике или в Сочи? Вообще, Сочи – город для миллионеров, для миллионеров, как я понимаю. Все вон там уже сидим, разговариваем, русские все говорят, ну, конечно, конечно, Сочи – это, блин, невероятно дорого, поэтому... Это еще и выгодно, лететь куда-нибудь отдыхать, ребята, а не лететь на наше побережье. Так, ребятки. Итак, посмотрим, что здесь есть. Кровать, я сказал, раздельная. Да, они раздельные, нормально все. Итак, смотрим, смотрим, смотрим, что у нас здесь. опа она. опа она. Вот это вот неплохо дела, ребята. Аж голова закружилась, честно говоря. С ума сойти просто бомба, ребят это счастье стоит, ребята, где-то 80 баксов видите, я тоже хочу вот такую штуку взять себе, видите? на проволоке на проволоке за катер и полетел ребята, причем, знаете, в связи с тем, что сейчас рейсы отменяют и люди не могут улететь на Кипр из России, но я вот сегодня увидел и реально, как у людей просто нет настроения, когда ты затрагиваешь эту тему Прям вот реально грустные, грустят Блин, как так? Я сейчас позвоню папе, я сейчас маме расскажу, позвоню Народу нет, и сейчас еще при вот таких обстоятельствах, когда людей не пускают То, что мне женщина сейчас сказала в кафе, в кафе она и сама из Минска но ну, здесь уже давно живет, у нее там родители Мы еще одного сезона такого не переживем Еще одного сезона без русских, там, без белорусов, украинцев Ну, короче, наших, всех наших людей, отечественных, да мы, ведь уже все, не, не проживем, мы уже не сможем. Если сейчас вот эта вот история будет, то все, то все. И я немножко даже погрустнел, потому что вас не увижу. и потому что я же говорю, что не обязательно конкретно мои друзья, а вообще просто русские люди, вообще просто российские люди, русскоговорящие люди. Вот. Я прям как бы, когда слышу разговор, когда с кем-то знакомлюсь, с кем-то общаюсь, историями делимся, Блин, резите уедут, все люди уедут отсюда, я просто один останусь. Унимать ну, я точно не буду, все будет хорошо. Но вот, ребята, вот такая вот минуточка негатива вам в ленту уж, извините, правда, как она есть. Ребятки, сейчас поедем на пляж несибич У нас есть ближайший пляж, но ну, вы сами понимаете, буквально там в трех минутах ходьбы. Но он не такой крутой, как Нисибич, поэтому окажется в Айанапе, в первую очередь, езжайте туда. Это просто, просто суперский невероятный пляж. Вот такая вот здесь такая лаунч-зона, видите, какие-то там барчики, кафешки, ресторанчики, видимо, есть. Басик. А еще, знаете, какой главный момент? Мы сейчас, когда заселялись, нам дали на Wi-Fi специальный QR-код, ну, там логин и пароль. И ты подключаешь свое устройство, ну, как, собственно, везде, да, и, и пользуешься интернетом. Но, ребята, так вышло, что мы начали подключать свои девайсы. Женя подключил несколько быстрее меня. И я понял, что у меня уже подключать не получается. они написано, что у вас исчерпались, исчерпалась возможность подключать свои девайсы через этот логин. И у меня это больше не случилось, я больше не смог подключить. Я пошел здесь спрашивать, они говорят, ну, извините, только на один девайс. Да, мы вас не предупредили, но только на один девайс, дополнительно стоит 5 евро. Поэтому имейте в виду, ребята, если вам интернет, ну, не так сильно нужен или нужен только для одного девайса, то, пожалуйста, подключайте вначале на него, потому что потом у вас больше не будет возможности. В отель въезжаешь, то есть ты можешь ставить машину на тротуар. То есть это он не нарушает сейчас? Да, он не нарушает, потому что на зону отельную есть въезд. То есть а. -а, -а. В реки -то. Да, так что ребят, не ругаемся, видимо, на тех, кто ставит на тротуаре, видимо, не все так однозначно, как нам кажется. Вот и на вот эту байду тоже не ругаемся, что это такое, недоделанный а, бассейн. При отеле. Бассейн он тоже при отеле, да. Живачок взял 8 евро, я даже не стал торговаться, можно было, я уверен, за 7, потому что сейчас дают визитку и говорит, ребята, если что, вы позвоните мне, пожалуйста, будет 7 евро. Сейчас отсюда, кстати, нас повезет. Здесь идти, по-моему, где-то около 3,5, что ли, километров. Этот шикарнейший пляж, там нас уже тоже ждут, Пума, вот как раз вот мы договорились с человеком встретиться. После Пумы сразу направо, и там будет кайф. А здесь, посмотрите, просто что происходит, ребята. Просто сколько муравьев, смотрите. Это какое-то Сочи, да? Сочи в июле, да, или Лазаревская, но ну, нет, конечно, нет, но выглядит впечатляюще. Ребятки, мы вернулись опять в Арнаку. Арендую какую-нибудь малышку, и вам все чуть позже расскажу. 5 минут, да. Надо ее все смотреть. и он мне говорит: вот не повреждение, ничего говорит, нет. На, подписывает Не, ребят, со мной так дела не пройдут. Блин, помыли, конечно, не ее отвратительно. Вот здесь полоса, смотрите, ребят, видите, вот эта полоса спереди. И он говорит, что это не повреждение. И это, смотрите, блин, ну, ну здесь тоже. Здесь с дисками вообще что происходит. Ну, то есть я не жалуюсь. Я, я не к тому, что, ребят, я ее не возьму. Я за эти бабки ее, конечно, возьму. Она стоит, ребят, 25 евро. Но повреждения эти есть, их нужно указывать, правильно? Поэтому, ребят, будьте просто внимательны на, на будущее, да? Потому что на вас это могут повесить. Потому что он с меня депозит 300 баксов взял, я ему дал их. Я говорю, давайте кэш я тебе дам, чтобы не на карту потом то мне возвращал сколько. No Uh wheels, all wheels. Yes, okay, uh -huh. this, okay. Right here, right here. Блин, ребята, как чувствует границы, я не понимаю. Ребята, представляете, в с той стороны, я впервые в жизни еду. Как папа ездит в Таиланде на такой машине, я не понимаю. Ты мне говори, куда держаться, что я левее должен, да? Левее или правее? Левее, да, львей. А как чувствовать дистанцию, я не понимаю, как, как вот эту бочину левую нести стесни, какой-то столбик. Вот она вся и помятая, и покоцанная по кругу. Меня, нисколько меня это не смущает, но типа теперь-то понятно, почему. Так, кондер здесь есть вообще, нет? Работает. Он так работает я поворотник прикинь включаю а это не поворотик а как так а он думает что я только на водитель ой, о, о я, я близко был да о -о -о. блин я рядом был о -о -о. А -а -а. смотри там слева может пешком лучше давай оставим мы оплатили ребят за неделю может все-таки отдадим пойдем так здесь направо и львей сразу ой опять поротик не там я думаю второй раз будет там слева никого так, к аэропорту подъезжаю, нужно встретить не человека так, и мне надо сразу туда, правильно? что до этого нужно делать? здесь всех пропустить и, а, нет, вот здесь всех пропустить точно, блин, представляете, вот сюда буду смотреть и буду ехать, короче, ребят, что я вам хотел сказать я дал депазит 300 баксов но я думаю, что мне придется им воспользоваться ну, то есть, они себя таким образом страхуют у них страховка, говорит, все оплачивают, может, типа дид был, это называется в Америке Страховка у них страхует машину и все, что О, вороги, где все, что больше 300, она... Ой, блин, справа уже надо смотреть. Черт, я направо вообще не смотрю. Я еще и с этой камерой. Простите, простите. Но они такие же. Вот видите, у них красные номера, ребят. Красные номера, это значит и машина-аренда. Короче, 300 баксов, Все, что больше 300 баксов оплачиваю страховка, Все, что меньше оплачиваю, я ему дал дедактовал. я думаю, что мне придется им воспользоваться. Не то, чтобы я, ну типа там... На карку, не на карку, но я реально вижу, как я езжу. И Женька сейчас мне сказал, говорит, ты че, блин, левую часть чуть не сбил? То есть, и это не это, это небольшая не печаль, это небольшая потеря. Она вся покоцана, это нормально, если я задену. Ну, так, мы ездим, туристы все. Но я крайне аккуратен стараюсь быть, я еду очень медленно. И все, и все в принципе, вокруг, реально здесь едут медленно. Туристы тем более. Но так или иначе, посмотрим. И все, ребят, вот он, аэропорт, вот они, таксисты. Таксисты, они причем не такие, знаете, дикие там. О, я поеду первый, я поеду. У них все четко, у них очередь лишних, видимо, людей нет, здесь не допускают или как, не дают, наверное, лицензию. Здесь тоже крайне редко сигнал, как и в Америке услышишь. Вообще, кто-то недавно по сигналу, я думаю, что случилось, начал оглядываться. Такие дела, ребята, ладно, пойду, пойду встречать. Сейчас мы приехали в город Лимасон. Здесь живет мой подписчик, он меня пригласил, говорит, все покажу, расскажу, приезжай, только от тебя приехать. Даже приехать не нужно было, говорит, я тебя заберу, откуда скажешь. Ну короче, какой-то очень добрый э, человек здесь живет, в этом доме, сейчас мы с ним познакомимся. Ребята, знакомлю вас, как и обещал, Привет. с Романом? А, значит, мы добрались до Лимассола. Лимас... Лимассола, да. И я вот такой вопрос тебе задал, что это вообще за город, потому что мне... Ребята говорили, что это, вроде бы, город такой, типа, он современный, богатый, здесь немножко дороже жить. Правда это или нет? Э -э скажем так, что Limassol самый, да, он самый центровой. Здесь больше э живет русских, да. очень много русских, он очень дорогой город из всех и самый движимый. То здесь есть, все... что, даже круче, чем в Айанапе? Нет. Или кур... движимый не в том плане? В нет Вот. А среди вот этих городов там Пафос, Ларнака, Никосия, Лимассол самый центральный, здесь проходят в основном все тусовки, и в основном весь народ здесь в Лимассоле, да. вся движуха здесь. Да. А ты здесь уже живешь сколько лет? Семь лет. Семь лет уже живешь, все в принципе нравится, кайфуешь. Загораешь? Кайфы загорают. Да. Такая... Ну, для тебя это уже не кайф, да? Ты, ты наверное так же как. как бытовуха. День... Да. Так уже бытовуха. Ну и как? Сейчас ничего, все нормально, работаете, всего хватает. Да. Не жалуюсь, все и тихо, жить. спокойно. Вот у... увиделись, долгожданное встреча. Наконец. Даже не мог подумать, просто даже <свят> в голове не было, что я увижу <свят> этого <свят> человека Сержова. <свят> <с> Сержо, <свят> а как давно ты смотришь ролики? Что ты про Сержова знаешь? <говорит> Слушай, я смотрю тебя уже давно. Ну, мы смотрим тебя давно, потому что как ты начал дрючить вот этих да. мусоров, все этих да. вот продажи. Вот с этого момента мы волновались тебя, переживали. Да. Потом, конечно, когда ты убежал, да. я расстроился. Но я очень огорчился, потому ну что, да. блин... Мы очень за тебя вообще просто. Мы были с тобой как одно А, а что, а горчился-то? Наоборот, надо радоваться. Теперь безопасность. безопасность. А, дальше. Так ты же знаешь, чем это закончится. В России. Не ну, видишь. смотри, Шимардин, молодец. Ну, Шимардин, молодец. Строит, строит и делает, все красиво. Окей, хорошо. Ребята, значит, такой камень в огород. Шимардин молодец. Нет проблем. Молодец. А молодец ли Владимир Воронцов? Владимир Воронцов, омбудсмен полиции. Конечно, молодец, но где он сейчас? Он уже год сидит в СИЗО, Сиди понимаешь? Тоже, да. Конечно, а Ян Котелевский молодец или не молодец? Конечно, молодец, но он уже тоже больше немножко года сидит в СИЗО, понимаешь? Поэтому, конечно, молодцы все те, кто проявляет какую-то активность, но в современной России таким людям место в тюрьме при Путине, понимаешь? Поэтому, ну, да. что там говорить? Это круто, это правильно, и нужно, нужно такую вот гражданскую ответственность прививать всем людям, но, к сожалению, пока это не всегда бывает безопасным, правда? да uh -huh. короче, ребята, идем и общаемся на политические темы и ты сказал что про Путина? друзья, я родился в СССР и скажу, что то, что было с Россией и что сейчас сделал Владимир Владимирович он золотой мужчина то есть ты это совершенно серьезно, правильно? да, и на полном серьезе, что Путин вытащил Россию на тот уровень, на котором он сейчас находится. Да. По мощи вооружения, по коррупции, я считаю, что он делает нормально, потому что летят головы довольно-таки... Губернаторов сажают. Огромные головы летят. Путин – золотой человек. Для всего мира он поставит весь земной шар на то положение, в котором он должен быть. Да. А вот по поводу того, что 20 лет один и тот же президент и он удерживает власть, что думаешь? А кто? Жириновского поставить? Так Никого он расстреляет да. всех. Кого? Яблоко поставить? Ну, они разворуют все. Да. Я считаю, что пока у Путина есть здоровье, пусть он рулит и делает... А вот по поводу того, что вот Навальный говорит, что у чиновников ну, какие-то там дома, какие-то квадрокоптеры На... снимает, что думаешь? На... Навальный, это, во-первых, американец, ага. засланный, казачок американский, это вообще никто. Ну, да. И про по поводу домов, я не думаю, что разведчика просто так расколоть и показать его дом. Это да. невозможно. Нет, ну, я. Ну, нет, я имею в виду, что думаешь? Он же говорит, вот этот дом этого чиновника, этот дом этого чиновника. А это правда или неправда? Или действительно у них такие есть? Просто чиновники зарабатывают не так много официально, чтобы иметь такие огромные дома, о которых говорит Навальный. Или он, может быть, врет? Но мне кажется, что у Путина все-таки нет этого дворца в Америке, то, что он там показывал. Не, у него нет, он не. он, он в Генджике говорил А, В Геленджике, да. В он про эту, Федору или какой-то там а, э, ну, медсестрич... Малышеву, да. да. А насчет Геленджика, ну, это все так просто, это все так на наивно, что. Я думаю, что если бы это было на самом деле, этот бы замок уже был бы где-то, ну... В другой стране, да? Ну, совсем это не утаить, тем то более. То там, есть а там же говорят что это апарт-отель, ты думаешь, что это так, да, действительно? Есть... А потом же ездили туда, в этот самый... Ну да, РТВ, все... да, или что? Да, там же все узнали, но понятно, что тут все, то, что мы А видели. ты здесь смотришь, кстати, российские каналы? Только их смотрю. Ну, правильно. Так что, если хотите, приезжайте к нам на Кипр, встретим, поможем, расскажем. Все будет четко. Все Спасибо. Будет четко. А, -а, -а. а что думаешь о России? Почему в России не поедешь, если там нормально президент и там экономика. Ну, Жень, я все-таки патриот. Патриот я... в какой страны? Чего? Эстонии. Так. Да. И поэтому на Кипре живешь 7 лет. Я знаю, что в 24 году, через несколько лет, Эстония будет в составе России. Правда? И Эстония, она есть и была, и будет российским. А Беларусь? Они тоже а хотят. Беларусь уже есть. Это уже мы. Уже русские, получается. Да. Они же хотят сейчас одну валюту. А ты ви... Да, а ты видел, что папа самолет посадил Лукашенко у себя? Да, это вообще как думаешь? круто. Что думаешь? Ну, это не Лукашенко посадил. А кто? Ну посмотри, это подставили этого. Какого? Романа этого, Россиевич. Его подставили. Кто подставили. Сами поляки подставили. Да? Он же сейчас рассказывает. А Лукашенко ни при чем думаешь? Нет. А вообще, вот так, по, по то, что население якобы недовольно Лукашенко, это правда или нет? Что думаешь? Или он ну, нормальный батик? Ну, правда. Я думаю, что он немножко зажимает, конечно, засиделся, чувачок. Чуть засиделся, такое. да, корона у него там. И Но у засидел... Путина нет, правильно короны? У Путина нет короны. Он просто работает. Он просто работает. Да. Он просто работает чтобы его народ был богатый, богатый счастливый, и счастливый да. тоже верно. И чтобы ракеты с Эстонии, с вонючей Эстонии да. не полетели. В ты Россию. патриот! Какой вонючий? Ты, ты же патриот Эстонии. Я патриот, но я не могу, когда там э, натовские солдаты э, а... то топчат, катают нашу землю, суд везде, да. насилуют наших женщин. А, а этот что думаешь по, по поводу Украины? То, что Крым отобрали. Крым российский, ты посмотри то есть... с самой глубины Нет, а то, что пришли вооруженные люди и силы забрали чужой не территорию. Этого не было? Никто не приходил, они сами сдали Лишь ты мало роликов Все смотришь. понял, буду больше, ребята, буду больше Больше смотри YouTube. Да не каких блогеров смотреть? Скажи, какие политические блоги нормальные? Да я смотрю этот, РТР, планет. А так вообще, а по телеку какие каналы? ТНТ А НТВ? НТВ нет Ладно, все поняли